Поздравляем Романа с покупкой квартиры в Сочи и всех мужчин с 23 февраля. Роман, это от нашей компании сертификат на продукцию компании Борг. То есть придете в магазин, выберите для себя что-то из этой серии Борг. Также там денежная компенсация, как мы обещали, это затраты по сделке. Роман приобрел квартиру в жилом комплексе Сочи Парк. Для тех, кто не знает, находится в микрорайоне Бытха по IT-ипотеке. Ром, скажите что-нибудь. Спасибо большое. Микрофон. Спасибо большое. На самом деле запрос был такой, это мое первое жилье, мой первый опыт. Запрос такой не, не очень определенный. Вот, ребята отнеслись с большим пониманием, терпением, помогли выбрать, полностью сопровождали всю сделку. Освободили от меня от кучи, от кучи проблем. Очень благодарен, большое спасибо, рекомендую, обращайтесь и сам буду... В будущем также вращаться. У нас дилемма была то ли взять Владимир, то ли взять вторичное жилье да, под обычный процент, то ли взять э, по, по льготной ипотеки. Да, квартира в востоке она несколько дороже, но процентная ставка ниже, поэтому очень интересно. Кстати, на сегодняшний день в Сочи парке минимальная стоимость с учетом скидки 6 миллионов 840 тысяч. Есть еще квартира с видом на море, есть квартира с видом на горы, поэтому звоните, пишите, с удовольствием вам подберем. Владимир, что то хотел сказать? Также хотел еще раз поздравить Романа с покупкой. Вообще, у нас у нас в этом году такая тенденция сложилась, что у нас многие покупки от наших покупателей связаны с какими-то датами. Мы за день до сделки у Романа был день рождения, сделка у нас была на 14 февраля, ну и сегодня мы уже на поздравляем миллиона, да. с поздравляем. готовой сделкой, с приобретением на 23 февраля и пользуясь случаем поздравляю Романа и всех мужчина. подписчиков, мужчина с 23 февраля, с праздником защитников отечек. Будьте здоровы, будьте любимы и... Мирного неба нам над головой. Ну, а Романа в новом жилье. Хочу пожелать, чтобы переезд на новое место жительства дало вам новый толчок свершением свершениям, к личным благополучию. Ну, и, соответственно, успехов во всем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До новых встреч.